Значит, и меня рано или поздно съест. Не стоит надеяться на то, что он поиграется и бросит. Нужно бежать отсюда. Что же будет в следующей серии? Сумеет ли Балди сбежать от сиреноголового? И стоит ли от него убегать? Может быть он не злой на самом деле? Напиши в комментариях. Ну и лайк поставь, не ленись. Корпик ждет, Корпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, Харпик ждет, Харпик ждет, давай не ленись, подпишись. Харпик ждет, Харпик ждет, да, yes. о да, детка.